Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 11 мая и давайте посмотрим, с чем у нас закрывается текущая торговая неделя. Начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллара вчера мы увидели закрепление выше максимумов, которые были зафиксированы 9 мая по отметке 1.1895, что в рамках часового таймфрейма дает предпосылки на начало восходящего коррекционного движения по паре. Ближайшие цели роста вероятно это область 1.20 и 1.21.81, а ближайший разворотный уровень находится на минимальных значении 9 мая, это отметка 1.1821. В том случае, если евро доллар вновь обновит минимальные значения за последние несколько дней, то в этом случае мы будем ожидать более затяжную коррекцию, нисходящую по данной паре. А далее на очереди пара британский фунт, американский доллар. здесь Общее направление не меняется, тенденция сохраняется нисходящая. Вчера обновили также локальный минимум, поэтому общая формация также остается прежней. Ближайшие цели по снижению это отметка 1.3369, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимуме, который был зафиксирован вчера по цене 1.3616. Далее, пара американский доллар-канадский доллар продолжает свое движение нисходящее. Вчера ушли ниже той области скопления, которую мы отслеживали на прошлой неделе. Это отметка 1.28.01 и на текущий момент открылись цели по снижению до 1.26.12. Ближайший разворотный уровень пока отмечаем на максимуме, который был зафиксирован 8 мая на отметке 1.2999. По паре американский доллар, японская иена. Вчера мы подошли к области сопротивления, максимум, который был у нас обозначен 2 мая по цене 110. Тот уровень, от которого уже мы отбивались и отбились от него вчера точно так же второй раз. Для того, чтобы говорить о начале нисходящего движения, нам нужно увидеть закрепление ниже отметки 109.30. Это минимум, который был зафиксирован вчера, в том случае, если пара американский доллар и японская иена сможет удержаться ниже данного уровня, то в этом случае будем ожидать более затяжное нисходящее движение в область 108.50 и 106.80. По паре австралийский доллар американский доллар тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста это область 75.60. Следующие цели находятся уже на отметке 77.08. Ближайший разворотный уровень по данной паре отмечаем на минимальные значения, которому были зафиксированы вчера по цене 74.11. Далее на очереди пара еврофунт. здесь вчера мы увидели закрепление выше максимума, которые были зафиксированы 9 мая по цене 87.66, что в рамках часового таймфрейма нас вновь переводит в фазу восходящего движения. Ближайшие цели роста это уход выше отметки 88.42 и движение далее по направлению на 88.80. Ближайший разворотный уровень для восходящей формации находится на минимальных значения, которые были зафиксированы вчера по цене 87,82. Золото продолжает свое движение восходящее. Вчера также во второй половине торгового дня смогли обновить локальные максимумы, шли выше отметки 1318 долларов за трускую и в своем максимуме доходили до уровня 1322, что в свою очередь подтверждает сохранение восходящей тенденции по данному активу. Следующий цели роста это отметка 13000 тысяч. Это 1324 и 1332. Соответственно, ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 1310 долларов за тройскую унцию. По нефтемарке Brent общее направление восходящее сохраняется. Следующие цели роста – это область 81.35, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме, который был зафиксирован вчера по цене 7707. По индексу DAX также тенденция восходящая сохраняется. Следующие цели роста – это отметка 13.274, а ближайший разворотный уровень по данному активу отмечаем на минимуме, который был зафиксирован вчера по цене 12.928.